Так, ну что, начнем, да? Не будем ждать, кто если вдруг проявится, значит подтянутся, да? Отлично. Так, кто меня не знает, представляюсь, меня зовут Екатерина Клопенко. Я один из основателей э, международного интернет-проекта «Бизнес Биосим». Э, сейчас я хочу провести для своей команды небольшую планерочку. Э, остановлюсь на основных моментах. И думаю, что на этом мы и с вами закончим. Ну, во-первых, конечно же, вызвало много эмоций, вроде бы как такое небольшое да, повышение в баловой системе у нас, да, цена балла. Хочу вам сказать, что меня, честно говоря, это очень-очень порадовало. Почему? Потому что балл до этого был чуть ниже, сейчас он 29,50. И при этом повысился балл на выплату. Сейчас 100 баллов для нас 2950 рублей поднялось всего лишь примерно на 250 рублей, да, ЛТО. Но при этом посмотрите внимательно на таблицу, да, которая идет от нуля до звания директора. Что здесь у нас происходит? У нас в результате доход каждой ступени, повысился, причем достаточно значительно. Вот давайте обратим внимание на вице-директора, да, то есть если у нас в среднем, в зависимости от того, какая какое было построение структуры, да, было ну, в среднем 23 тысячи, сейчас это уже 28. Но мы вам всем показывали, да, доходы, вернее, скрины вице-директоров в зависимости от вашего построения, да, то скрин может быть и 4 тысячи, да, и 35 тысяч рублей, поэтому здесь берется средняя и, и как бы вот ориентируйтесь пока что вот на эту сумму. То есть это я считаю, что достаточно приятная новость от компании, баллы все уже поменяли, если вы будете внимательно смотреть да, и посчитаете, то вы увидите, что все цены уже стоят адекватно в нашем личном кабинете. Дальше не забываем, конечно же, что у нас идут сейчас акции, акции для тех, кто зарегистрировался в феврале месяце, в марте месяце, да. Напоминаю, что каталог у нас двух Месячный, то есть два месяца у нас идет один каталог, но расчетный период у нас с вами один месяц. И э, тот, кто зарегистрировался в феврале, и если выполняет условия и делает заказ на 60 баллов и оплачивает его, да, то получает в подарок э, вот такой корректор мимических морщин от BAC Anti Age. Но если вы делаете в текущем каталоге не 60 баллов, а я вам просто советую делать сразу 100 баллов, потому что ну, это выгодно вообще во всем. Да? Мало того, что вы делаете, вы будете получать подарок новичка, вы вступаете в стартовую программу, да? с правой стороны у нас картинка, вы получаете свой первый уровень 3%, вы получаете свои обязательные выплаты, да, так как вы выполнили личный товарооборот, то есть везде вы получаете в плюсе. Поэтому, пожалуйста, рассчитывайте, проверяйте, смотрите, новички, кто зарегистрировался в феврале месяце, все-таки старайтесь не упустить такую возможность и собрать все подарки. И не забываем, что у нас компания постоянно балует нас различными комплиментами, да. И сейчас до 15 числа, то есть сегодня и завтра включительно, при заказе от 30 баллов вы получаете вот такой вот шар свечу в подарок Дальше. Теперь давайте поговорим с вами о том, как же нужно действовать на самом проекте и что мы должны делать. Итак. Вы пришли, зарегистрировались, и я это, конечно, повторяю бесконечно раз, да, для того, чтобы вы все-таки поняли, для чего мы сюда пришли. А мы пришли строить бизнес. Так вот, если у вас новичок пришел, зарегистрировался, да, вы даете первые три урока нашей школы успеха, Знакомитесь с продукцией, с маркетинг-планом, с бонусными программами и акциями. И если на этом этапе новичок решает, что он не готов строить бизнес, то он в любом случае может остаться в конце концов потребителем. Если же все-таки человек решается с нами да, сотрудничать и строить свой собственный бизнес, то для этого ему необходимо будет сделать 100 баллов да, для того, чтобы получить все инструменты к нашей Школе Успеха. То есть попасть в чат Экспресс Рос, где ведется полное обучение по всем социальным сетям, по YouTube-каналу, да, и не только, по бренду и различным, абсолютно различным, разным методам обучения. В том числе я хочу сказать, что обучаем мы всему и точно так же обучаем, как работать даже на земле. Потому что у нас есть такие специалисты, да, которые а, прошли огонь и воду и медные трубы. Так, наша школа успеха, наша школа успеха, мы ее создавали не просто так, не с бухты барахты. Мы ее, скажем так, создавали и собирали по крупинкам, по частицам в течение не одного года, да, то есть материал накапливался обрабатывался э, во время вот, как бы включался да, вот, в новое время в новые периоды с новыми технологиями и вот таким образом создалась наша школа успеха причем мы создали ее поэтапно да, от шага один и вниз э, от скажем так простого да, от самого элементарного то что вы должны знать, ну и к самому сложному, соответственно, поэтому новички, которые пришли на, на, именно на бизнес и строить свой собственный бизнес, я вам просто советую не прыгать по школе вверх-вниз, а начать изучать школу с начала и до конца. Почему нужно изучить всю полностью школу? Потому что к вам будут лично приходить ваши партнеры, и вы должны будете владеть школой, да, что где находится, и э, вам будут задавать вопросы обязательно ваши новички, и вы должны быть в курсе, где какой урок и как, да, э, овладеть необходимыми навыками. Ну и далее э, наш курс MLM Profit, да, который дает реально быстрый старт в сетевом а, маркетинге, а, значит, Проходит он у нас ежемесячно. В феврале еще у нас его не было. И вот я вам хочу сегодня сказать, что, скорее всего, скорее всего, ориентируйтесь на 20 февраля. То есть есть у нас уже два человека, да? Есть очень много людей уже, которые прошли. И вот к 20 февраля у меня есть два человека, которые готовы начать проходить курс да, девочки своим пожалуйста девчонкам кто не попал сегодня на планерку обязательно сообщаем да, что до 20 февраля еще есть время возможно мы немного сдвинем его чуть выше да получается там за 20 но ориентировочно на 20 число курса млм профи мы проходим вот тот кто прошел этот курс конечно же прекрасно понимает что объем информации который дается э, за две недели в этом курсе, он просто огромен и ценен, потому что ну, собрано все, подобрано абсолютно все, то есть вы э, вот с таким багажом э, сможете работать очень долгое еще время. Итак, вот в общем, э, я маленечко рассказала, для того, чтобы наши новички да, э, были в курсе, что же происходит, да, лично на нашем проекте? Что же нужно делать? Какие ежедневные действия для того, чтобы все-таки успешно стартовать? Я заметила, да, что вы активничаете, делаете действия какие-то, чем-то занимаетесь. Кто-то создает канал YouTube, кто-то работает с социальными сетями и так далее, да. Но по сути, по сути, да, скажем так я, я вот э, практически уверена на 50 процентов что большинства у вас нет плана на каждый день это очень-очень важно то есть если у вас нет плана то пос, ну как бы э, все разлетается потому что вот когда вы садитесь за компьютер да и не знаете что конкретно вы будете сегодня делать это очень плохо вы начинаете хаотично двигаться, вы начинаете делать хаотичные движения, вы начинаете прыгать с материалом на материал, и в итоге у вас получается все впустую. Поэтому давайте договоримся так. Не надо писать мне или куда-то отчитываться в чат. Да? Вы берете для себя ежедневничек. И э, не пишите вот прям столько, да, вот прям такую кучу э, дел своих, да, на каждый день, допустим, на какой-то день. Давайте возьмем так, что вы будете хотя бы выделять на работу 2-3 часа, да, и э, после этого, э, вот 2-3 часа, и вы эти 2-3 часа расписываете конкретно. То есть, например, изучаете там урок номер 5, да, там, и так далее или изучаете работу по социальной сети такой-то, или э, там снимаете видеоролик и так далее. То есть чтобы это у вас все было четко, все по порядку и э, пожалуйста, вот это нужно обязательно сделать. Если вы не будете этого делать, реально, э, ну вы не сдвинетесь с места. Это вот пройденный там я вот на себе могу четко это вам сказать. Дальше план обязательно, да? Дальше, определение. Тот, кто уже прошел школу новичка, тот, кто уже поучаствовал в млм курсе у кого, у кого очень много э, вот, э, рекрутинговой информации, да, э, вы уже видели, что методов работы именно э, в интернете достаточно много. Вы должны определиться то, что лично нравится вам. И согласно вот этим методам, да, как вот вы определились, допустим, там бренд, там видео там в соцсетях сетях либо там работа в собственной группе создания да раскрутка собственной группы там или еще что-то да <coughs> не важно то есть когда вы определились или вы допустим несколько методов да берете я вот на начальном этапе вам все-таки советую взять несколько методов для того чтобы все-таки рекрутинг пошел немного побыстрее так вот если вы выбрали для себя конкретно да Методы рекрутинга. У меня большая к вам просьба. Согласно своего плана ежедневного, да, начинайте начинаете делать ежедневные действия согласно вот этих методам рекрутинга. Каша масляная, да, масло масляное. Но вы должны понимать, что где бы вы не рекрутировали, даже пусть это будет на земле с листовками, да. Самое банальное, вы это должны делать каждый день, иначе смысла ваших действий нет. Если вы развиваете бренд, то вы должны ежедневно выполнять э, действия, которые расписаны по бренду. Если вы работаете в своей группе, в собственной, значит вы должны выполнять э, действия по данной группе. Если вы сработали, работаете с YouTube, значит у вас должны быть действия э, по видео определенные, именно для YouTube. вот это тоже нужно делать я за вами наблюдаю я за всеми за вами смотрю ежедневно действия именно а, по продвижению себя до да, в социальной сети пока еще не делает никто то есть вы делаете а, набегами то есть видимо что-то где-то хватаете пытаетесь делать и так далее поэтому девочки давайте приходите уже к тому а, чтобы Хотя бы один метод, но мы будем делать его качественно. Не надо хвататься за все. Берите всего помаленьку, допустим, да, но один из методов вы должны делать качественно ежедневно. Дальше. Что такое обучение? Да, у нас очень много обучения для того, чтобы ну, вот, пройти нашу школу, курс МЛМ. Это очень много информации. Очень. Но в любой момент, вот в какой-то момент вы все равно ее пройдете, вы все равно ей овладеете. Поэтому, всегда говорю, для того, чтобы быть успешным, нельзя останавливаться в обучении. То есть, если все-таки э, кто-то из вас уже все прошел, да, но э, есть у меня девчонки, которые уже пришли ко мне в декабре, да, и уже пересмотрели достаточно много информации, читайте дополнительно. Смотрите дополнительно ролики. Я до сих пор смотрю и ролики, и читаю книги, и просматриваю э, других лидеров других компаний. Это, это, ну, это ценная информация это очень важно Пусть даже я смотрю ту же самую информацию но я получаю тот же самый э, скажем такую же самую отдачу до да, от этих людей потому что э, каждый спикер рассказывает совершенно по-своему и э, ну естественно я мотаю на обзор. дальше старт к лидерству что это значит вы должны у вас уже есть Партнеры у каждого, да, вот, практически у каждого своих, которых вам пришли совершенно недавно, может быть, у кого-то там пораньше, да, вы должны учиться, их обучать. То есть, вот как обучаю я вас, да, как я общаюсь с вами, точно так же вы должны перенимать и пытаться обучать своих людей, потому что вот наша система зависит очень сильно именно от обучения ваших партнеров. Если вы правильно научите человека работать, да, если вы его направите в то самое русло, да, если вы сможете его повести за собой, то значит ваша команда начнет расти. Поэтому старт вот именно к лидерству, то есть берите на себя ответственность и начинайте со своими партнерами работать. Я всегда здесь, я всегда с вами, я всегда помогу если что-то, ну, не так получается. И последнее, я хот... на чем бы я хотела остановиться, это вебинары для структуры. То есть для нас, для самих, я вас не вывожу в, саму, в сам проект пока что, да, если, конечно, будут желающие. Но я хочу, девочки, чтобы все-таки вы начали уже вести вебинары. Это очень большой шаг к общению, к вашему развитию и, опять же, к тому же самому лидерству и так далее. То есть, вот это нужно обязательно продумать. Давайте так, я дам вам задание до конца недели. Вы каждый подумаете, подумайте со своими партнерами, да, которые вот у вас уже появились. Какие бы вебинары да, вы хотели бы провести на любые темы. Обязательно помогу сделать презентацию, помогу записать, расскажу, как работать в веб-комнате без проблем. Но вы должны подумать очень хорошо и давайте до конца недели, до Воскресенье. Давайте до следующего понедельника, да, к понедельнику вы мне скажете, кто бы, что бы хотел провести. И будем пробовать, да, узким кругом пока э, проводить свои вебинары и э, начинать уже э, работать активнее. Так, э, вот на этом я хотела бы нашу планерочку закончить, да, но э, может быть у вас есть какие-то вопросы. Какие-то возникли вопросы, потому что у нас компания сейчас в феврале месяце много всего переменила, да, различные условия там изменились у нас, может быть у кого-то чего-то появилось, да, какие-то вопросы, если есть вопросы, девчонки задавайте, если нет, значит все перенесем в чат и уже будем в чате задавать вопросы по нашим действиям. Ну что, нет вопросов? Тогда задание. Составляем план на каждый день, определяемся с методами работы, не забываем обучаться и обучать своих партнеров. Все понятно, отлично, нет вопросов, да. И, пожалуйста, каждый продумывает над своим вебинаром. Все. Все. Большое вам спасибо. Девочки, я жду в чате. По вебинарам до да? а, план и все остальное я оставляю на вашу совесть а вебинары я жду ваши темы э, в нашем чате Все, всем большое спасибо за то что пришли да и запись я выложу обязательно потому что девчонки э, ну ни, никак мы не можем собраться <laughs> чтобы был состав побольше да все спасибо большое всем до свидания